Приветствую! С вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу поговорить про одни из важнейших элементов бизнеса, и не только интернет-бизнеса. В ходе консультации, в ходе коучинга я часто сталкиваюсь с тем, что бизнесмены, даже делая бизнес, не до конца понимают о ключевых вещах. А это, прежде всего, люди, вот у вас есть продукт, хороший продукт, да, есть, допустим, хорошие покупатели, но Третьего элемента про третий элемент забывают. Это третий элемент – это сообщение, средства доставки. То есть, Дэн Кеннеди говорил 3 – Message, Market, Media. Это ключевые вещи. То есть как доставить ваше рекламное сообщение людям? Это может быть флаеры, это может быть сайт, это может быть контекстная реклама или поисковая оптимизация. Разные элементы. Но важно понимать, что вот ваше сообщение должно не просто доносить мысли, а доносить то, что призыв к действию. То есть строится по структуре афер, дедлайн, призыв к действию. То есть ОДП. Используйте эти техники. Внизу есть формочка для подписки, где вы можете получить еще больше полезных советов по бизнесу. Удачи вам!